Для того, чтобы сделать чистку хреном, сейчас мы приготовим с вами смесь из хрена, сок лимона, свекла и для вкуса мы немножко добавим помидор. Хрен мы очищаем от кожуры, промываем и трем в мелкую терку что обязательно обязательно не закрывайтесь от поров хрена, почему? потому что это у вас пройдет первая очистка у вас выйдет вся слизь пойдет большой насморк слезы и так далее, это будет ваша первая чистка. дальше что и натрем маленькую, в мелкую саму терку, у кого терки мелкой нет в мясорубку. Далее свекла чистим, моем и тоже в мелкую терку. На 100 грамм чистого протертого хрена мы берем протертые в мелкую терку свеклы 30 грамм. Сок лимона в данный момент лимон у нас большой, крупный, поэтому примерно 2 лимона сок ну, там посмотрите, если будет суховато, то можно до трех сделать. Если мелкие лимоны, не знаю, вот, ну, вот этот поменьше, то таких 2-3 лимона можно. Именно сока, не лимон, то есть цедру мы не кладем, а сок. И э, для вкуса одна маленькая помидорка, вот на 100 грамм получается. Ни в коем случае не путайте с хренадером. Это не хренадер, это другие пропорции это именно чистка будет. Ну вот, я почистила хрен и протерла в крупную терку. Сейчас я положу еще в блендер и перемешаю до мелкой консистенции. Так, вот хрен, часть свекла, сок лимона и помидорки. Кладем хрен. Хрен. Одну третью часть занимает свекла. Далее наливаем туда сок лимона. И кладем в эту часть еще такую часть можно две помидорки. Этого будет достаточно. И все это перемалываем в блендере. Ну, вот у нас получилась вот такая смесь. Перекладываем ее в баночки. Закрываем крышечкой и отправляем в холодильник. Закрываем крышечкой и отправляем в холодильник. Такая смесь можно, можно каждый день в течение 1-2 месяцев. То есть, смотрите по вашему состоянию. Нужно съедать натощак 2-3 чайных ложки. За полчаса до еды, не раньше. То есть, можно больше, но не раньше. Далее что? То есть, не заедаем, не запиваем, ни на хлеб, ни намазываем. Это чистка. Что будет происходить в это время? У вас очистятся все дыхательные пути. Начнется отхаркивание, начнется насморк, начнется температура, ну, все признаки болезни. То есть вы не бойтесь, таблетки не пейте, снова продолжаем, продолжаем и не останавливаемся. Это у вас то есть за месяц примерно должно все очиститься возможно еще начнется сильный кашель, это тоже нормально далее, потом когда вы пролечите сделайте такую чистку хрена. такую смесь всегда нужно хранить в холодильнике для чего? если у вас только-только началось першение в горле или там признаки первой орзы Сразу начинаем снова точно так же пить три раза в день натощак по 2-3 чайных ложки. И 2-3 дня, и вы снова будете здоровым. То есть вы можете всю зиму, весну и осень обходиться без лекарств. С помощью вот такой вот чистки. Но первую чистку обязательно нужно сделать. Почему? Потому что очень много у нас дыхательные пути забиты у людей. И если дыхательные пути забиты, то там гной. Соответственно, отсюда начинаются и паранхиты, и аллергии, и все такие подобные. Кашель, ну все, что связано с дыхательными путями. И не только. У вас начинаются болезни. Если вы сделаете такую чистку, то вы избавитесь от многих болезней. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.